три. Привет! У нас охранники очень красивые, кстати говоря. Вот, отлично! Пика-пика-чу! Так, никто не умеет, кроме меня. Вы, выполнилась моя мечта, я чья-то вайфу. Ладно, все, скоро уже все будет готово. Реально, да жути маловато, очень сильно мало. Фу, на дан ты похож Фу, <с> Черт, зачем я это мы короче дошли до камчатки я даже есть уже это заканчиваю вот тут находится все бумажное блокноты тетрадки альбомы мы снимаем ваще всякие разные тетрадки вообще по-любому произведению я гуманитарий мне можно так говорить вот тетрадок точно вот по любому есть не мои или сериалу в этом я стопроцентно уверена вот еще продолжить даже вот такая вот тетрадка вот в обычном виде просто вот алгебру туда переписывать о нет история все равно никто не помрет потому что история есть история это уже было это не будет о даже дневники Дневников меньше, но все-таки они тоже вот есть. Почему я не в школе? Ребят, нужно принести походу сюда один стул, да? Чтобы... Или вот это потому, что она не на столе будет стоять, так? Нужно стул сюда поставить. Пойдем за стулом? Чел! Стул нам нужен, нам нужен стул. Стул, чтобы сидеть, понимаешь? О, ты меня снимаешь, я тебя снимаю. Фух, а я в стиле Дума. Блин, нужно еще пока что у него вот так камера сделать. Нет, это ужасно, меня убьют Лими, Лими, я я, я шутил по, сам по себе То, что я похож на Данте из перезапуска И назвал себя плохим словом Вот как-то так Бывает норм Цена пол, пол всего закрывает моя рука Потому что Ты маленькая Нет О, Нор, получилось Замечательно На заставочку можно поставить знаешь, я могу просто хавчик кинуть, они все там уже. Здорово! Как настроение? Нормально. Прям в, в, ожидании. Да. Да. в ожидании. Куда в первую очередь пойдете? Предзаказ забирать. Um, Предзаказ ой. еще успеете забрать. Значки. Сладости. Uh, сначала да значки uh, к одежде. Uh, значки uh, береги. Значки, а где они? Я подскажу, значки находятся вон там, плакаты находятся в самой дальней стороне, ага, значит, в самом дальнем зале. Значит, И... это самое последнее будет у нас. Все, если что, я по подсказкам тут буду. Спасибо! А вы первый раз снимаете? Я снимаю на всех ярмарках, я а. так что я тут пропала. Я А кто видео снимала я на прошлой ярмарке? А? а кто снимал на прошлой ярмарке? На прошлый раз была я и еще один оператор, но другой оператор. Понятно. Это, короче, мой новый Понятно. У него классный значок из пожирателя душ. Он это отложил. Кто работает волонтером, тому очень везет. Поэтому записывайтесь на Можно ярмарку. А. А. а будут линзы цветные? Наконец? Нету. А -а -а. Линзы это такая штука. Я вот сейчас Которая в линзах. только в аниме -магазинах. Да, ну потому что их очень сложно хранить. Может, привет стоит для видео? Привет. Может, все заорете? Короче, давайте на счет 3 все будем орать привет. Давайте. Сейчас, сейчас, сейчас пройдут люди. Здравствуйте, как вам живется? Не кушать. А, да, у нас же охрана есть. Здрасте. Так, давай, давай, мне нужен материал, Андрюха, отцепись. А, давай, говори что-нибудь, давай. Короче, здесь 80 чуваков упало. И больше вообще-то пиздец, одни бабы, одни бабы вот, вообще. Здесь пацаны это выжившие просто. У нас охранники очень красивые, кстати говоря. Вот. У -у -у. Вы просто посмотрите на шутки заказы. Придзаказы. Знаете, вот, запомните, 67-й поитзаказ. 28-й? И двадцать пятый, напиши, ай, и пятьдесят шестой, напишите мне. Короче, это очень много. Очень много. Да, а еще у нас там тетрадки, а особенно, по-видимаку, это вообще просто Я пойду сегодня тетрадки, а, хотя уже снимали это, так что норм. Все, я это подставлю. Ладно, все, скоро уже все будет готово и вас запустят. Скоро полчаса еще. Вы так впереди всех, так что так, вам очень везет. Так что он... держи. Ой, я влезу в кадр. Так, так, теперь Ой, я, я возьму микрофон. Это очень неудобно, кстати. Он... Здрасте. Да, здрасте. Здрасте. Здрасте. да, здрасте. Да, а, да. Это я вообще неприятно. Не не не не не Тебе не не придется много вырезать, не понимаешь, не если не я не буду жевать. Не Смотрите, не я не не вас жду не на значка. Вот о, о, все. Запомните, там много всякой дряни. Но на этот раз. Безымянный. А, да, у нас, кстати, у всех пока что пустые. Да, они все по. Поэтому пока... ни, ничего не готово. Так, мне У меня будет написано Влад сол. Влад сол всми без У. Да, это не душа, не надо, ай-яй-яй. Давай ты супер Да я суперрепортер? Да. да! Так. Какие-то уже вопросы задавала. Я еще не Моя спрашивала не про настроение. Меня. А, она еще вас не достала настроением? Я еще И... не стала, я спрашивала, я не Я вы? уже привыкла к таки. А. Ну, ребята, ребят, смотрите. Она, возможно, не первый раз к вам подойдет. Не стесняйтесь, говорите, особенно ребят на заднем войну. Не стесняйтесь, подходите к лиме. О, о, о! Бесплатные обнимашки, уже пошли. Вот эти. Хитрые ребята. А, блин, Тарасевич, не Так. Волонтеры пошли в атаку. О, все. Наоборот, выйти. Да. Все, удачи вам! Спасибо, спасибо. Вам тоже спасибо. Спасибо. Все. бесплатная еда. Да, бесплатная еда, только у меня и она кончается. Все кто будет еще? Да. Первый, раз, Первый раз, ты и А километров. я просто понимаю, что волонтеры очень голодные, и им некогда собраться. Еды уже мало. А? Любите. Про я вас? Люблю. А, давайте. Да я слышу девушку. Да, да. Тихо. Я могу просто спросить, как у вас настроение? Отлично все у нас. Готовы все. Готовы, готовы. Смотреть за всеми. Мы готовы. Глаза мы-то готовы. Ну, все, мы, значит, тоже. Вот все. Вот все а вот народ стоит, ждет. Ничего же нельзя пока еще пока нельзя, а почему вы не смотрите? Смотрим, смотрим. А то мало ли кто-то выбежит так. Не, не, под к тому залу, к нему проще всего подойти, потому что там никого нет, никто не охраняет. Ну вот, Рикар, Рикар, какой-то анимешный Рикар. О, это поить заказы, это все поить заказы? Так. Блин, что началась торговля? Черт, черт. Ребят, о, здравствуй. Здравствуй, как дела? Хочешь, я тебя обниму, давай иди сюда. Все, я пошел Я пошел торговать. Удачи вам всем. Я пошел торговать. Черт. О. Мне кажется, вряд ли. Хорошо бы Давай, чувачок. Тихо, аккуратный микрофон. Будешь? Бабки есть, ложим бабки. Бабки, бабки. Погоди, погоди! Я Че хочу это ты? сделать. Вот, отлично! Я бабка... вид. это на камеру включи и сделай мне то же самое! Давай, давай. Включи камеру и сделай мне то же самое, потом скинешь. Ладно, положи бабки. Положи бабки. Чё, чё, чё? Как незаметно это поделать? Привет. Привет. Хочешь вкусняшку? Да. Бери. Мой коллега по операторству. Да. Вот. Сколько будешь снимать? Всю ярмарку. Надеюсь, вот. Значит, еще не раз будем пересекаться. Я познакомлю тебя с одним парикмахером. Тебе нужно. У меня мама парикмахер. Все равно тебе нужно. глава все ярмарки по операторству. Ч ⁇ пойдем? О! Блин, какой классный стиль, а? Она на свинку похожа. Ты обижаешь? Нет, Минку свинку. Знаешь, розовые свинки? Вот это пухля, что ли? Да, пухля. Эээ. Ну, <связыв> Давай еще раз. <связыв> <связыв> <связыв> еще раз. Такая. Нет. Давайте, давайте. Она слишком короткая. Как твои шутки. А... Слушай, ты поднялась уже с оператором. Так То у меня и в прошлый раз был оператор. В прошлый раз был не очень. Да у него он... камера вот так тряслась. У него камера не огромная тебя. была. Я и говорю. А я был это вот его надо я выгнать, собираешься. Я дополнительно Я сегодня буду поваром Влада, официально. Сколько я соломинок кому дала уже, не знаю, можно сосчитать. Что это за человек, который взял предзаказ на 5000 рублей? Мне хочется задать задать ему вопрос. под вас Кстати, кигуруми тут не было. Были. Про... Да? А, либо это кофта, либо кигуруми. В прошлый да. раз была кигуруми с лесой, прикинь, с лесой. Как-то ушла и не взяла. Да, я не взяла, потому что у меня денег не было. Я думала, ты бы домой съездила, уже 10 раз заняла. Ой, смотри, смотри, смотри, человек! Ты готова? Ты а? готова? Ты наслаждаешься этой битвой? Нет. Ладно, ты сможешь. Спасибо, спасибо за да. поддержку. Конечно, сможет. Да, я, я буду наблюдать опять, какого кладут деньги. Большинство людей все еще не взяло предзаказа. Но людей очень много. Это столько на предзаказа. Представь, сколько будет, когда все зайдут? Ну, да. Спасибо. Это вообще на ряды похожи гардероба, вот эти всякие. Это есть прикол. Я знаю, но это прям как ряды какие-то. Да. Пам -пам -пам -пам. Где видео, мужик? Ладно, ладно, ладно, не буду баловаться. Так, зачем ты считаешь бабки? Погоди, погоди, зачем ты читаешь бабки? Чтобы плохо не было плохо, плохо будет если у тебя не будет мелочи а у меня все по 300 а у тебя Я все по, по 300? Да. но ладно хорошо бывает это норм это это хорошо потому что мне на... мелочи, мелочей к счастью насыпали надеюсь хватит нету на манге вообще никого не везет да скоро будет Сколько уже продали? Я одно. Молодец. А у вас, значит, не вместе все считается? В кто сколько продал? Не вместе считается? А то, может, устроим соревнования? Кто больше продаст? Оля, оля, оля, оля. Ты любишь попадать на камеру, я знаю. Давай рас расскажи, почему ты да. сегодня без парика и ушек. Потому что я это забыла дома и. Пушки теперь очень очень старые, а парику очень плохо. Как и мне на данный момент. Понимаешь, у тебя, наверное, есть фанаты, и они не узнают тебя. Мои фанаты всегда меня узнают, даже без парика. И как же? Нет! Вообще нет, так каждая баба умеет так. Пика, пикачу! Так никто не умеет, кроме меня. Кто озвучивал Пикачу, тоже была женщина. Раунд Это про не правда ли? Да. А, тебе 60? Да, я хорошо сохранилась, представляешь? У тебя есть дети? <свистит> <свистит> <свистит> Черт, скими робляюсь! Нахрен! Ты можешь стать одним из них! Твоим ты меня бьешь уже! Я уже, ты понимаешь, ты, бежит, я, ты плохая мать, ты бьешь детей! Я воспитываю тебя! Ты, ты, а -а -а. ты меня ударил ни за что! за что это нельзя начинать драки ты понимаешь что это был руслан все равно нельзя начинать драки понимаешь если бы я даже к нему подошел и хотел ударить ему хотя бы по лицу он бы, он бы в лицо и сказал лучше об осыте. я бы сама ударил вот видишь и более он, он вот тем более Но. вот все. Ну и все взял меня Но. обидел его взял Смотри по лицу обидел. ударил мне женщину бьют капец лох так Твою зельду, мужик. Здорово, Здравствуйте. Здрасте. Что ты нам расскажешь теперь? Ну насчет. Насчет. Тип типа как год прошел. Ну. Ну или сколько там прошло с прошлой ярмарки-то? Меньше года, меньше года, меньше, меньше года. Полу... Года. А, полгода, полгода, больше, чуть больше полгода, наверное. Чуть больше, но ну, я мало. Это с кем было весной, это было весной. А, понимаешь, у получается. тебя один из самых простых мест. Да. Портфеле, да, ребят, портфеле. Ну да. Это самое обычное место такое. У меня значки, у меня попа. Это да. Да. Ну я в прошлом году в прошло, на прошлой выставке на бента был. Там вроде было более-менее нормально. Не бента, а ящики для бента. контейнеры для бента. Скучаем? Нет, не скучаем. Да. Классный косплей. Спасибо. Только того. Мария Хара Лив Саншайн. Не знаю такое. Платьечко очень милое. Спасибо. Так, ничего еще не продали нет? Мне тоже как колец, чокер и браслет. Ну нормально. Для начала сойдет. Так, теперь я добрался до вас, господа. Здравствуйте, господа, товарищи. Здравствуйте. Кто будет со мной говорить сразу поднимите руку? Нет. О, отлично. Ты тоже поднял руку? А яй Все. Где новое видео? Дома. Дома? Ладно, нарисуешь. Дом. Так. Ты понимаешь, вы сейчас стоите на самом ужасном месте, как значки. Самое прекрасное место. Ну, почти. Вас же будут окружать куча людей. Да, я знаю, они будут еще такие толпиться. А где Юрий на льду? Ну, так как я полагаю, ты? здесь, да. здесь просто. А потом они это все перемешают, короче. Как ты сейчас. Можешь говорить э, погромче? А потом они это все перемешают. Как ты сейчас. Да. Спасибо. И столы будут двигать. Такие, ааааа, мама, купи! Вот. Ну хорошо, вы хотя бы на сцене. Да, тут, короче, лежать Да, вам здесь вы можете отдыхать. У вас сколько стоит? Двое и четверо? Трое. Трое. Почти угадал, да. У нас было четверо изначально, а одна девочка ушла, ее на работу вызвали раньше. Она должна была в 6 на работу ехать, а ее вызвали как бум. Ну не круто, не круто. Это неприятно. Это прям подстало для вас. А у нас ярмарка в 3 начинается. Да, она в 3 начинается. На Вообще 2 предзаказа Вообще зашли в пол, в пол второго. А, уже Да, они уже там. Слушай, какой сумм. Это предзаказы. Уже еще в начале предзаказы идут. Ну, вроде... Ну, так, ну люди с предзаказом. сюда... Ну, кто-то, да, купил уже, что. -то. Значит, за сюрикены ответственны вы, да? А что будет, если кто-то распечатает здесь... Кинет в люстру, и она на кого-нибудь свалится. Кто будет нести ответственность? Не? Ну, вы же продаете. Ну, это же люди. Люди. Все-таки опасно тут стоит на сюрикенах. Я просто сейчас подумал. Это спиннер? Да, его короче на палец надеваешь. так. Это сюрикен. Это оверводчевский сюрикен. Ну это спиннер, мы уже крутили. А это камушек похож на метеорит. Да. Привет, общительный человек. Не скажешь пару слов о ярмарке? Классная ярмарка. Тебя все равно не слышно. Тех. Ч ⁇ готово к учебе? Нет. Печально. Привет. Извините, вы пока имя мое не видите, потому что нам не выдали листочки. Я знаю, Влад, тебя. Вы, вы меня помните? Спасибо. Привет. Здравствуй. А вот Ты за снимаешь? Я, я, я твою вайфу? Да. Ребят, ребят. Вы, выполнилась моя мечта. Я чья-то вайфу. Вот это дорогуша. Сейчас Все. Еще. Теперь можно а, умирать. что делаешь? Можно умирать? Да. Нет. Теперь. Я, я еще свою вайфу не нашел. Ищи. Да, буду искать. Так, ну что, вы уже купили на предзаказ? Да. или только билеты да. только билеты, пока что о они... чем вы не в очереди они а, а мы уже все их... а уже все уже забрали по это вот молодцы поздравляю вас так пойти пойти она, она на видео сказала что я ее вайфу ну так так и есть Круто. Для меня тоже. я тоже твою вайфу Ну я тебя кормлю а что это такое? Вообще это для женщин вообще перс, но, но, но там у мужчин другое обозначение, но всем таки говорят легче вайф. Твоя мечта. Тебе предложила это, как бы твоя мечта из какого-то фандома и всего остального. Да это. Так, ну ладно, я поговорю еще с кем-то, а вы пока здесь общаетесь. Я ни разу такого не видела. А это уже несколько лет, Вадим. не не лет, а это уже год Я а потому что нелегально прохожу. А ну ладно, норм. Так, так, так. Кого поговорить, с кем? Фу. Не, шляпа идет, но все-таки маловато, очень маленькая. Да. Я нашел Меч моей вайфу. Да, не Влада. А. Ну, речь Влада у него. Рюбка тоже моя вайфу. Ах ты! Туда еще, я не знаю. О, поезд, здравствуй. Да, ладно, да, не виделись. Вот да. взял. Ну, как эти там? Ну, ладно. Он Так. О, ребят, ребят, он Нормас. Уже купили, да? Да, мы тут уже купили, ждем туда, когда... отличненько. Блин, я вверх камеру посмотрю, пока капец. Все. Да, это плохо. Плав... О, меня снимает, привет а что там люди? Что там ребенок делает? Это... А, ребенок? Погоди. Пол, а, да, и правда. Что? Я не знаю, она пробежала, походу. Это а это не Можно тоже побежал? Нет. Вас потом пустят. Вы, у вас я она очень я... я... до предзаказа кончится и вас начнут спускать. Я... Все нормально. Вы серьезно. Так долго ждать. немного, всего лишь 80 человек. Вот у вас пока. Ну 80 человек нормально поитзаказом. Бесплатные обнимашки, давай, иди сюда. Че, из ДТО там или что? Нет, это Диппер. Диппер? Да. Вот ну, э... так стою рисовала по А, ]ению. ты стоишь это, это на коленке. Да. Как игры делаются. Нормально. Не, я Ты уже официально инди-разработчик, ты уже что-то сделал на коленке. Поздравляю. Ура! Да. Так, ну, давайте я вас про. Вас вообще она потом спросит про. Вот про настроение. Да. Вот фигня вопрос. Слушай, ты поднялась а уже с оператором? Да. она, она давно с оператором? Ты че? Ну в прошлый раз был не очень. Это у меня. Это у меня. А я был дополнительный оператор доп... дополнительного. Же что-то продалось? Вообще ничего. Почему так? Потому что люди жлобы. Так нужно делать рекламу? никому это не нужно. Нужно кого-нибудь созвать, просто а, найди тут что-нибудь, что, что... А, я про то, что есть ли тут что-нибудь, чего не было в прошлый раз. Вот я поэтому... Не было, не было в прошлый раз. А вот это печень? Это, это рам... Рамми? Да. Потому да, что... Да, что... Плохая. А, понятно. <свят> Милота. Да, на этот раз. После раз меня, да, я помню, я ус, я ходил, нылся, что меня не взяли волонтеры да. и все остальное. А все, я в этот раз волонтер. Все нормально. Скорайте, да. Да. Ну вообще меня, это получается из 9 ярмарка Ками, моя восьмая и волонтирую седьмой раз. А -а -а. Да. Ты что продаешь? Значки. А -а -а -а -а -а. Че, как дела? Отлично. Что-нибудь что что продалось? Вы, да, уже. Два кошелька за 700. Сколько? Два кошелька за 700. А, ну нормально. Это вот, которые предзаказники взяли. Да? Не, это, наверное. Предзаказники самые богатые. Не сказала, по ним не скажешь, по крайней мере. Я уже как-то не громкий. Я хочу найти человека, который купил за 5000 что-то на предзаказе. Какое было? Вот, там стопка, мне кто-то показывал. У меня в кармане. Вон тот человек, вот, вот ты в масочке, в масочке, вот. Я тебя помню, ты на каждом, вот я Лими каждый раз доканывает вопросами. Да. Лиме, Лиме, Лиме, я нашел твой, твоего, опи... лучшего, лучший, кто у тебя есть, лучший твой подписчик, лучший, кто с тобой разговаривает, она. Она очень общительная. А по это сразу понятно... Да. Как Сказали и я. Снимачка, актерны, Фигурки забирают в последнюю очередь, мне так кажется, потому что, ну, вот они самые дорогие, по сути. но не самые дорогие... Ну, нет, но есть тут дешевые. Но они не слишком разбираются. Вот хавчик, вот самый популярный, это хавчик. Всем нравится хавчик. о, ты первая, поздравляю. Нет, она не первая, была девочка с тысячей сейчас. только что, так что, да? да. Здорово, чувак, ну так, Меня, меня зовите Солом, Сол меня так, и что так, зовите? Да, конечно, если Шерлок, давай, если что Шерлок! Смотри, смотри, Шерлок! Шерлок, алло! Шерлок! Что? Хочешь? Так, выйди за прилавкой. Залышу и за прилавкой. Ну подожди, сейчас я... Я понимаю, его... ты блогер, но все же. Все, мне все можно. Нет. Я тебя не буду... Кормить. Бе-бе-бе! Угол. Мама я в Мама я в Так, так, давайте-ка выбираем товар. Вот как вам. Ты уже стоишь, покупаешь, когда вон там люди. Они занимаются какой-то чушью, я не знаю, честно. Вот. Я не могу поиблизить, я не знаю, что делать. Я не знаю, как делать. Знаешь, ты, когда да. подходишь к Летикам, у него что, мама, Украине. Да? Все, сейчас начинает запускать? Ой, нет, это, это плохо. А нет еще. Сейчас еще тут блокада Ленинграда. Все, и... Блокада! Все уже со значками. Фанаты значков. Серьезно? А кто-то уже новичок. Значков еще пока ни одного нету. Так, вот еще спецзаказ. Еще стоит заказами. Это. Они дарят билеты. Они дарят билеты. Билеты дарят. Поидзаказники, людям дарят билеты. Какие добрые люди! Какие добрые люди, эти поитзаказники взяли. Ребят, не хотите? Да, вот я тоже О, хотела предложить. Давай. Давайте. Я, короче, челлендж. руки. У меня. Угу. Мы влезем? Угу. У меня обзор больше. Угу. Ой. Вот и отлично. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пошли еще ходить. О, да, ты что-то много, мне сотню давай. Ты что, ты еще все, забирай их. Просто взяла сот. Бабки. Я, короче, хочу со всеми сфоткаться. И потом это все выложу. Ребята, Пять минут, а что-то ровно у меня на часах. Давай, прощай, как я... Просто это, это лучшее. Спасибо. Все, удачи. Да, удачи и тебе, удачи. Все, вот. Я буду твоей вечной, Вайфу. Давай, удачи тебе. Прощай. Я буду для тебя, Вайфу.